Сегодня, короче, с Димоном едем качаться. Это мой первый день спустя 5 лет. Димон всегда хотел в блок попасть. Говорит, хочет быть знаменитым популярным. Чтобы его, это, на практику, на работу хорошую взять. Короче, это, едем сегодня на этом, на ТАВ-4, на РАВ-4, короче. На самое лучшее в мире машина. Смотри, такая он, едет. у меня. Джексон. Короче, это, Майкл Джексон ездил. В начале карьеры, наверное когда еще жил я а он лак лак жил интересно майкл джаксе в в бронкси или в этом вокполте наверное. короче это сегодня будет этот спортзал покажу спортзал за бесплатно за три дня мне дали там наверное, сейчас посмотрим там вообще серьезно все это гейнс короче такое ощущение что там кто-то это короче все один день за ты должен успеть все Не, ты. он сказал три дня, я сказал три дня у меня. Он говорит, типа, ты был уже здесь, я говорю, нет. Видите. Да, мата столько был. А все плачь. еще фулч. Короче, ты это. Фу ты говори, когда фулч, а когда никогда не. А ч я вешу, что интересно? Ну, прям Вы вообще. Короче, ничего не работает, как обычно в Америке. Ну, я они посмотрю. электронные, нифига себе. Ошибка 0,22 Ты слишком тысяча. много весишь. Начинаю показать, тут такой зал. Это комплексное получается, типа тут тренер, наверное, да, стоит. Что поделаем? Я даже не знаю, с чего начать. Тут так много, это такое ощущение, что здесь Арнольд когда-то занимался. А? Тут штанги даже, не у меня есть штанга. Какая-то у нас приспособленная для этого. не занимался, я уже умер. Пойду с Димоном тягу делать. На миллион. Короче, Димон вешает миллион, чтобы ему не осилить, короче, никогда. Я уже устал. Делал два раза и устал, короче. Глазгольдер лифтер. Глазгольдер лифтер, Димон. Компары из этого, дулять. Ты Короче, лицо не буду показывать. Че, вот такой зал все, фаунту. Он вот такой старый вообще зал. Короче, Димон какой-то меня тут принес. Какой-то страшный зал старый. С дедами старыми. Изи, изи. изи. изи. Давай. на твой терм Снимай что-нибудь да, виктор Крейзи. давай ты вторую шубу забыл одеть да. давай осторожно нормально все Все? Слади, а то умрешь. Да, ну такая толстая стала. Короче, Димон прессов посмотрел, ряж, кудрявый. Давай, девка. Боже мой! Ты как дочь на минималках, давай! Короче, Димон хочет убить меня. Да, он его накажет когда-нибудь. Он заклинание сказал. Тяжело будет сейчас сотка. Сейчас Димон будет сотку делать. солнце покажи камеру. Хорошо. Нет, нет, другой. Да ты сгорел, что ли? Да. Это последняя поездка в Таху была. На, я спать. Еще... Давай, редиска. Я еще, наверное, еще повесишься? Давай, еще надо. повесишься? надо. Мало? <смех> Давай. Ну, ж как девка. Даже бандрюша поднял. Наверное. Хорош, на сегодня. Короче, это было тяжело. Если еще делать, мне кажется, можно поясницу порвать честно говоря, мне кажется, не чувствуешь сначала. А потом будешь лежать дома. Тяга, походу, заканчивается сегодня. Все нормальные качки сначала в кофтах, короче, в да. трех шубах, а потом уже в футболке. О, как тот. Апельсин. Тот. Апельсин. Гриша, апельсин. Это а для детей. Вот такой вообще старый зал. Я говорю, что армонтно тренировался. изоляция изоляции даже. Что такое зал? Как в России, наверное, в этом. В ПТУ кого-нибудь. Да, ладно, да, все-таки реально. Я даже не знаю, с чего Нет, начать. здесь вот на положили пять этих тренажеров, что это за счет? Ну, видимо, выкидал кто-то. Куда это реально? Так как на голову наверное, отдали бесплатно, они сюда поставили. Что-то упал отвалилось там, а это нормально. Ну, нужно дома обшить, так и херню чтобы Андрюш кидал. Зал, короче, огонь. Стал такой, знаешь, андерграунд, чисто пацан. Да, да. Без все, жалое, потряпано. 50 баксов в неделю, в месяц. Или в неделю. В год было бы вообще четко. Я хочу пить, как вообще ужас просто. Там всего лишь одна пивальная есть. А? Их много? Да. Там где там есть. Где там? А? Пойду я пить, короче, вот да. встал. Короче, такой тренажер. Честно говоря, мне кажется, что мы в другой пойдем потом тренажерный зал. Это очень хороший тренажерный зал. Туда же это. Не знаю, что я походу пытался сексом заняться. Что я? Реально уже устал. Я на шаре посижу для беременных. Короче так вот. Главное никого не снимать, а то меня трусы будут снимать. Скажут, что я хочу. Да, что Давай, такое. я снимаю. Давай, я снимаю. А не видно ничего. А чё венку не видно? На лысень. На лысень да. ничего не видно. Ну что с тобой не так? Кто это? это... Кто это? А, вот Держи. Я... Димон, короче, не хочет меня снимать. А ну, не хотел как-то на Димон сказал, короче, когда это видео что тысяч человек просмотрят, так. Вам YouTube-канал начнет. Ты знаешь, я никогда не начну YouTube-канал. Короче, первая тренировка по На смарку. Три дня я сюда не отхожу. Все. Остальные два дня просто сгорят. Чё, я, короче, устал, Дима. А, я встал. Я тоже. Я пойду попью и. Я хочу посмотреть, просто походить. Пойдем в раздевалку, мужиков снимаем. Там это. Мужиков нету. заходишь, только снизу засовываешь, а главное, чтобы не было мужиков было. Такая раздевалка. Чтобы никого не заснять, трусынички. Такое зеркало тут. Честно говоря, такая, полотенце то Телефрот. Кто здесь? Выходим по одному. Все, короче, мы с Димоном выходим. Пойдем. Пойдем посмотрим, там какой-то еще зал есть. Mm -hmm. Ну, там что-то есть, короче. А, Санитайзер знаешь? есть и салфетки, чтобы наяривать. Ну, там наориентуют лакши. Блин, чуть-чуть хоть... Давай, я буду полный. Потому ноги болят. А сейчас типа не в 4К снимать. Нормально, все ты в 4К будешь снимать, нет? Все, Груша, короче, мертвая. Димон ее изнасиловал. Даже камера уже перегрелась. Все, Димон умер. Я пойду в зал посмотрю. Такие штуки, короче. Это прыгать. ребят крутых. Это мертвый. Тюлень. Дайте. Короче, все, закончена тренировка. Мы хорошо потренили. Я надеюсь, надеюсь, я завтра встану. Три а, дня, походу, сгорят, бесплатные, потому что я завтра туда точно не пойду. Послезавтра, скорее всего, тоже нет, потому что у меня все болеть будет. Димон сказал, что будет каждый день ходить, короче, 24 на 7. И будет, короче, Гейнс искать там под этими, под грязными тренажерами да и короче это все мы едем домой есть спать а потом работать работать как обычно все крутые пацаны работают ну, такси успешные американцы. успешные американцы работают такси любой блок такси открываете пишите Uber все успешные американцы там поэтому да. честно говоря я не хочу снимать такси потому что его уже очень много на каналах и я не знаю что там снимать кому то интересно если кому интересно пишите такси там не знаю и это. Все, короче, походу авторские права мне определяют за музыку.